Какой-то там, ну, не знаю, там, митинг, там, и, и толку, все равно, вот мы простояли здесь 40 минут, толку никакого с этого нет. Ближе к делу. Понимаете? Да. Ближе, ближе к делу. Значит, смотрите, э, вопрос в том, что э, при таком отношении, там, да, там ни Уланов, ни совет депутатов, ни граждане, понимаете, ничего не решат, ничего не примут для решения. Понимаете? Э, 17 числа состоялись слушания. да? Вот я вам в первую очередь скажу, мы после 17-го, извините, я депутат совета депутатов сопрыгнул Владимир Николаевич. Да. А от какого округа? Сапрыки. От дозы. Да. да. Вот. А, смысл такого, что когда 17 числа состоялись слушания, значит, 18-го, 19-го, мы после этого каждый день, ну где-то часа, наверное, по три собирались, мы собирались при уланы, собирались при э, совете депутатов там, да, потому что мы однозначно придерживаемся позиции граждан. Понимаете, даже никакого обсуждения не может быть того, что мы там э, где-то кого-то что то не так поддерживаем. Понимаете, но должно быть все правильно по закону. От того, что вот как кто-то предложил, давайте примем обращение там в адрес кого-то, понимаете, ничего не будет. Давайте примем обращение в адрес там чего-то, ничего не будет. Понимаете, есть закон, есть ваши какие предложения. Это пожалуйста. Ну, это и много галязи. воды. много. Да? Да. Предложение а -а -а. конкретное. Конкретно, да, конкретно Поэтому и народ и Нет, конкретно Нет. все дело законным путем. Да. Понимаете, прошли служения, которые в первую очередь были неорганизованы да. никаким удобством. образом. правильно. Да, правильно. понимаете, ни с одной стороны, ни с другой стороны. Правильно. Понимаете, и толку с этих слушаний практически не было. Да. Но единственное, хоть что-то малейшее оттуда вынесли, да. и в конце вот Фитилева сказала там, да, граждане, пишите все свои претензии, все, вот понимаете, на бумаге. Вот за два дня Улану вот такую пачку принесли. Понимаете, в том числе и мы, депутаты, там тоже самое приняли участие, там же написали это дело. Свои обращения. Свои обращения, понимаете. Свои. Потому что не вопрос в дороге, понимаете. Не вопрос там, да, даже если какие-то Всевышние звоните. силы там... да. Что на... нам это... делать? Хорошо, вы написали, мы, мы сейчас формируем массив так. вот этих вот, скажем, всех вот этих проблем. Так. Все. Значит... Вы бросите э... на совет депутатов. Нет, нет. Нет, нет. Ага, Подожди, чуть-чуть. Он -чуть. да, сейчас объяснит да. Опять же, Совет депутатов здесь никакой роли в застройке Хорошо, не, не принимает участия, понимаете? Вот. Соформируется э, список проблем да. тех, которые не дают повода для того, чтобы была там, застройка, там, э, многоэтажная застройка, такая-то, такая такая-то, такая-то. Да. Да. такая-то, Понимаете, есть градсовет, все это собирается и передается в градсовет. И вот этот градсовет уже со всех позиций... Эту проблему все рассматривает. Понимаете? И вот сейчас надо грамотно и правильно нам сформировать. Все эти проблемы, свою, да, Вот свою очередь, я вам расскажу, у нас в среду будет комиссия uh -huh. по градостроительная, мы там тоже свои какие-то там вопросы решим, в четверг будет совет депутатов. Какие вопросы? Мы ничего не принимаем по вот этому вопросу, я Вот у вас, мы ничего не принимаем, мы так же, как вы, даем то свои то, предложения, предложения, просто почему мы сейчас с вами собрались? мы так же, как вы, а мы все вот вместе, я говорю, почему да. мы вот сейчас объединиться с вами надо. Вот, и даю конструктивное предложение. Да. У нас да. будет комиссия, мы будем давать предложение. Что предложения, с нашей стороны к этому надо подготовить? Какое-то, да может, обращение, да, заявление. Вам да? да. уже сказали, да, пишите больше заявлений на имя Улана. А. Только ни одно, ни одно и то же, Общая. под копирку там, понимаете? Нет, там. одно общее не пойдет. Нет, ну а все там уже есть какое-то какое у него, я вчера видел. Понимаете, если есть какие-то новые идеи, мысли, надо, да, понимаете, понимаете все, то с этих позиций надо это все писать. Прямо на имя Улана? Да, да, да. Приходим а в а сразу сразу, все документы. Да, и все. То же самое мы. Мы в среду соберемся, у нас есть свои мысли, но с точки зрения Совета депутатов. Понимаете? Мы тоже свои мысли излагаем. А у нас расходятся точки? Нет, зачем? Ну, а вы говорите, точки. Ну, понимаете, мы орган-прасти. Ребята, будет... я поэтому и говорил вам, что будет бардак. Да, Давайте да, мы дадим да. человеку высказаться. Да, а вы да, потом да, будете да. уже свои вставлять да, предложения. Да, и нету да, диалога да, у вас. Да, нормальный и диалог. Да, нормальный и, диалог. Да. И, и, и пожалуйста, и, пожалуйста и, и Я чуть могу говорить. Постарайся. Я, ну, я, постарайся. Я, ну, знаете, касается, да. Мы зашли сюда, здесь была целая толпа. В первом этаже ничего не было слышно. так хорошо. В четверг будет Совет Теперь будет совет депутатов, будет депутатов Юрий Николаевич, Ланов, да? Вот. И мы тогда, в общем-то, свои предложения. Угу, у, угу. у нас есть тоже какие-то меры там, ну, а. разговора разговоры там, да? Угу, мы Ну угу. мы в принципе уже это все проговорили, понимаете? Ну, да, вот. Сейчас, Нет, а у меня вопрос. Подождите, подожди. а вопрос. сейчас вот. И к 4 марта Юрий Николаевич должен подготовить многостраничный свое заключение, да? 4 марта. Вот. Вот, да. до марта, да. Рада, вот, до 4 марта да. вот позавчера мы еще ]oughs. уже договорились что он готовит это заключение первым делом мы его выносим опять же на совет депутатов угу. да. хотите там опять же будет группа ваших представителей мы пригласим, да, мы пригласим однозначно покажем вам это заключение мы сами это заключение прочитаем понимаете вот потому что в принципе есть собственные земли понимаете ну вот никуда против него сильно это не попрешь понимаете? а вот законодательно ограничить его возможности Понимаете, мы нет, можем. Нет, вот футовки. у меня. Алин, Алина, подожди. Марина. Вот в связи с этим у меня и вопрос. Ваша точка зрения на данную ситуацию, именно ваша, вы на эту ситуацию как смотрите? Это вот только что вы там сейчас сказали, подождите. То есть вы считаете, все там сделано было законно. Где? Вот сейчас с этими пусть землями, подождите, а он ничего не подождите. и собираемся? вы считаете ну, сейчас, лишь бы пусть они строятся, лишь бы какую-то выгоду нам э, взять от этого. Почему нам такая выжимка? Почему вот, нам такая выжимка? вашу, вашу. Да на... вот, вот ваше на... точка зрения, она моя точка зрения, понимаете? Ваша... Озвучьте, моя озвучьте. точка озвучьте. зрения не строит. А против строительства, да. Да. Против строительства. Пр и вы зря так сделали замечание. Нет, Кстати, понимаю, любая что... стройка везде, она начинается именно с дорог. Дорог здесь нет. Мы живем в мишках. Да, не а не нет дороги, нет. Делаю. Нет, нет. Давайте дороги, Давайте конкретно. Давайте конкретно. Все, По первому, я хотела, Все, я можно Все. вот я два слова скажу. Значит, в первую очередь я бы в большую степень внимания обращала на работу Совета депутатов той инициативной группы, Не которая сейчас сформировалась. И посещала бы в обязательном порядке все заседания Совета депутатов, хотя бы обеспечивать представительство от вашей группы, для того, чтобы смотреть, какие вопросы рассматриваются, ага. в каком ключе, зачем и почему. Значит, почему я обращаю особое внимание на работу Совета депутатов? Потому что в на нашей стране это законодательный да. орган, который принимает и утверждает нормативно-правовые акты. И только с помощью совместной работы с Советом депутатов вы можете изменить ситуацию. Вы можете пересмотреть положение публичных, слушаниях и так далее и тому подобное. Теперь второй момент, на который я обращаю ваше внимание. Может быть, мне показалось, но мне кажется, что у вас имеется опасность уходить в частности. Я да. бы на вашем месте занималась бы проблемой системно, а именно неслабое изменение в генеральный план Пироговского да, и в правилах расположение. Да. Без совета депутатов вы это сделать не сможете. Воробьев далеко. Суды тоже, все Бог знает, это знаете сколько будет времени? Если я правильно поняла... Совет депутатов, как один сказали, что они ваши сторонники. Я таким похвастаться не могу. У нас черкизова совершенно другая ситуация. Но я абсолютно. думаю, здесь тоже никак не. Нет, нет, вы нет, знаете, нет, вы немножко не хотите. искажаете ситуацию. Вы, я, уходите. вы я, уходите. Я, я не искажаю ситуацию. Я говорю лишь только о том, что вы если, нас направляете не туда, куда надо. Если Че? вы хотите воспрепятствовать застройке. Вы да, должны да. изменить документы, утвержденные документы территориального планирования. Вы не можете бороться с застройщиком. Но вы сказали только что, с системой надо бороться, а не с частым. Система, система, бороться. Система, система. Система. система, Не с конкретным домом, вот да. Петров там что-то, понимаете, он застройщик, мы сейчас его убьем и закопаем. А нужно что за Петровым появится Сидоров. Да все правильно, а потом, потом дальше Ульянкова пойдет, понимаете, дальше вот, пойдет, понимаете. Вот у вас будет это... реакция, у нас то же самое. Да нет, Нужно нет, менять документы нет, нет, территориального да, планирования. Да, да, да. И вы, как да. жители, должны написать это обращение, Расписаться, что вы хочу. хотите, и просите своих депутатов говорить, э, начать эту процедуру. Э, выйти в администрацию города, там, населенного пункта с такой инициативой. Потому что для этого нужны деньги. Если вносить изменения в документы территориального планирования, необходимо формировать техническое задание, объявлять тендер, находить организацию, которая эту работу выполнит. Если, конечно, вы хотите, можно сброситься, да, все в селу, на вот, но на это нужны деньги, если нужны деньги, это местный бюджет, дорогие мои, туда нужно внести изменения, и это могут сделать Совет Депутатов, Калина не порчить прощения, да, я говорю, все, закрываем, дети идут, все, извините. Девушка, вы не, не протокол, вообще? А, а каким вы, вообще? Вот таким, Okay. . Нет, У ребята, нас вы нас меня извините, извините, извините. извините. извините я, еще я еще раз, раз повторюсь, что с девушкой а, я а, разговаривала а по поводу инициативной нет. группы особо нашего особо избирательного округа. У вас режим работы вашего клуба висит? Висит. И каким долгом местные жители могут им пользоваться? Вот Хорошо. А, в интернете. Не в интернете он а в телефоне.